Слава тебе, Господи, сподобалось нас еще неделю на добро жить. Благослови Господи, нас на дела годущих недели. Ну и, дорогие христиане, только-только мы с вами сказать, отшумели праздники Инванские, Рождество Христового, крещения. Отдание праздника Крещения было буквально вчера. Так вот, уже поверило легким, приятным запахом Великого Подста. Потому что сегодня неделя э, первый предпутал. Неделя о Как вы знаете, есть три недели подготовительных посту. Это неделя о Материфарисеи, неделя о Глубом сыне и неделя о Страшном Суде, потом уже вот спрощенное воскресенье. Но э, у этих недель есть своя предподготовительная неделя. Это сегодняшняя. И сегодня мы с вами читали чтение о Закхее, называемой неделя Закхея. Хотя, еще раз говорю, на в число специально в подготовительных не входит. Но все-таки специально за неделю до подготовительных недель считается чтение о истории о том, как некий Захей, был человек богатый, Медаль, пошел и желал увидеть Христа, и нашел его, и Господь пришел к Нему домой и благословил его и простил его, И он свою жизнь поменял. Так вот, дорогие христиане, эта неделя, почему она такая первая? В череде всех подготовительных недель она считается первой. Потому что неделя мытаре фарисеи, это которая следующая уже будет, она про что? Она про покаяние. Церковь состраивает, что великий боссов, это будет покаяние. Вторая неделя, неделя Будным Сыне, это в принципе тоже покаяние. Но если быть более точнее, неделя мытаря фарисея это смирение. Потому что его воспалял, а, нет, мы там нет, фарисейцы воспалял, а фарисейцы а а, фарисей, а, смирялся. То есть первая неделя это смирение, вторая покаяние, где сын пока совершил вернуться. Ну а страшный суд, неделя страшных судей это неделя о добрых делах. Господь, помните, сказал тогда, накормил, напоил, посетил, утешил, тебе направил. Не накормил, не посетил, и не утешил, тебе и А вот эта неделя, почему церковь ее значит, специально считает при теми неделю мети? Что мы можем понять, исходя из этого чтения? А именно то, что прежде чем смириться, как это сделал Италий. Прежде чем покаяться, как это сделал Глубный Сын, и прежде чем делал добрые дела, во славу, славу Иисуса Христа, как это делали люди, о которых Господь в притче говорил, надо желать Христа видеть. Именно поэтому церковь за недели и тридцами читает Деда человек, который был весьма богат, но весьма грешен, потому что мы Италии, вы помните, это по-нашему, сегодня мы сказали бы, что это налогосборщики, это люди, которые через которых проходило огромное количество денег. Это современный банкир, можно даже так сказать. И великое искушение у всякого человека, работающего в этой сфере, потому что огромные миллионы вот, происходит. И великое искушение что-то не при кармане СМИ. То же самое делали и батареи. Ну, грубо говоря, 5 рублей в казну, 2 рубля в кармане. Где-то больше, где-то меньше, но что-то в их карманах всегда оседало. За счет этого они обогащались. Служили они римским оккупантам, за что их место в ненавидело. И вы помните, в Евангелии очень часто есть такая фраза, мотари грешники. Матари грешники. Господь пришел к мотарям и грешке. Это были синонимы. вот, а мало того, что он был мотарек, он был начальником мотаре, что был главный голос Божьим. Как следствие очень богато, но как следствие очень грешное. И он вот, желал Христа увидеть. И вот, дорогие христиане, мы с вами начинаем уже, конечно, это пасха еще далеко. Она будет в этом году 16 апреля, это Бог дожить. Ну вот, но уже мы даже четко понимать, что мы хотим этим путем идти. Вот как это сделал Закир, который хотел Христа найти. При этом Захи был небольшим ростом. Удивительно, дорогие христиане, такое сделано давно еще, значит, такое интересное наблюдение, что люди маленького роста очень часто больших успехов в жизни достигают. Вспомните, наклна например, церковь. очень маленького роста. Почему? Потому что они хотят компенсируется маленький рост большими заслугами причем-либо, да? И зачастую не скукаются ничем. Они зачастую и достаточно бывают и жестокие люди, и злые, и очень такие самовлюбленные само... само... само... само... само... само... и эгоистичные. Вот, таким же был Закхей, и он, он хотел просто найти, вот, была большая толпа вокруг и он залезает и Вообще, если мы сегодня это на современный язык переведем, то это можно было бы так себе представить. Представьте, что, я не знаю, едет какой-нибудь там кортеж, да, с каким-нибудь человеком власть имущего. А в была толпа, которую никак невозможно прочиснуться. И там Христос идет. И вот входит этот начальник какой-нибудь, да, с этого Мерседеса, и там залезает забор, чтобы там издалека Христа посмотреть, где там чего, вот тот самый, про которого говорят, я тоже хочу посмотреть на него. Примерно так оно и было. В глазах тех людей, за кем вот тем самым великим человеком, только он сказать, был не мерседес, а вот так шел. Христа хотел увидеть, значит, а может быть даже это было так. Они не знали, что ты, ты, ты моталь. Значит, ты такой презренный, а может быть, они даже специально не пускали его. Нет, ты что для тебя вообще сидишь здесь. И он, так вот, сказать, волчайно слезает на теснокомницу, и Христос видит веру ему. Это удивительное свойство нашего Иисуса Христа, он велик во всех смыслах, но Господь видит те вещи, которые мы не видим. Люди не видели в Мазахе ничего к ненависти, ненавидели его. Они знали, что он их обирает, что он их Богу, что плохого сделал всему народу еврейскому, но Христос, это всё шелухо, отскидывает и видит суть, видит его глубочайшую веру и приходит к нему, и утешает его, и говорит ему добрые слова. Иезакий говорит, что Господи, значит, если я чем-то кого-то видел, а Бога кого видел, я верну всем в четверть. Почему в четверо? Потому что было такое правило в Ветхом Завете, если не ошибаюсь во второзаконии, там есть такие слова, если ты что-то украл у кого-то, то ты должен возместить в четыре раза больше. То есть, если ты рубль стащил, вернее, четыре. Украла овцу, вернее, четыре овцы. И так далее. Это, кстати, на заметка нам. Да, бывает, что мы ну, надеемся, что большинство из вас этим не грешили. Но юность разная. Да? У нас была разная. кто где-то когда-то может быть, вот, где-то этим согрешил. Вот возьмите себе заметку. Что-то лишнее взял, вернее, четыре раза больше. Хорошим правило. В следующий раз уже рука не потянется, зачем-то чужие взять. Значит, ты, Бог говорит, я полный мир раздам, а как, чего я украл, тому в четыре раза мне больше. И Господь говорит ему, значит, сегодня пришлось просить дом от потому что и ты сын Авраама. Это тоже важные слова, дорогие христиане, почему Господь не называет его не сыном Моисея, не сыном Божьим, не, ну, в смысле, да, всем дети Божьи, не сыном Адама, а именно сыном Авраама, потому что Авраам имел величайшую вену. Если вы помните историю Авраама, а это почти... 12 или даже 15 глав из книги «Бытия», там начиная с 20 главы, или даже с двадцатой, до 34 главы, там про, про Врам уже сказано. Значит, и он, помимо величайшей глубокой веры, имел очень важное качество, очень забытую сегодня нами, к сожалению, забытую такую добродетель, а именно гостеприимство. Авраам был величайшим гостеприимником. Вы помните, что он всех звал, приглашал в гости, ну, таким образом, он из трех ангелов тоже к себе в гости создал, не зная, что это при ним Господь. И это, дорогие христиане, сегодня забытые нами добродетели. Потому что кто из нас сегодня может с любого открыть свои двери и сказать, ай да ко мне в гости все. Значит, нету. Я тоже не такой, ядваренный возможность с вами это сделать. Поэтому сегодня в городах это, конечно, давайте забытые. Хотя вот я знаю, что в селах и в деревнях, там до сих пор двери почти гостино все открыты, всем рады. Вот. А тогда, конечно, нет. Вот и э, поэтому мы сегодня должны, дорогие братья и сестры, научиться. Во-первых, э, первое это желать идти ко Христу, искать как это делал Захи, да, и несмотря ни на что, в такие толпа против нас, а мы все равно идем. Как в жизни бывает. Ты вроде хочешь ко Христу идти, а у тебя масса всяких препятствий. Начинается собственно лень, ой, неохота лично раз меньше там 10 минут, да, может что нибудь еще там и сделаю, или сделаю наоборот, значит, и заканчивая родственниками, которые говорят, да поспи ты, куда ты пошел в воскресенье, что тебе не спится что ты? полежи, побудь в семье, нет, надо вставать, эти тебе значит, и вот эти препятствия есть у нас, мы должны, как за Закхей, вот все отбросить, Господи, я к тебе. Утром встал на молитву, в воскресенье встал на службу, вечером, прежде чем, сказать, спать ложиться тоже хоть немножко помолиться. Тогда будем такие какие подобные. Ну и, конечно же, вот это вот его гостеприимство, я не то, что вас призываю к этому, я понимаю, что это практически невозможно, но хотя бы вздохнуть об этом, Господи, да, вот хорошо, чтобы на старое тоже так было, да, чтобы хотя бы соседи в гости приглашали. Я уже молчу то, что, видимо, бывает так соседствовать, как вот лютый ненависть этого многоденавичного, хотя бы этого не было. Чтобы почаще мы будем в гости сходить, не только на праздники, а вообще почаще. Потому что гостеприимство это одна из нецезаветных добро детей. Вот, дорогие христиани, что хотел с вами сказать. Вам, поэтому давайте научимся, по крайней мере, в стараться, Господи, начался уже великий пост, потихонечку, да, начинается, мы только вот, сам, разгоняемся сразу, потихонечку. Вот. Ну и в течение этой недели стараемся вспомнить услышанное сегодня у нас на богослужение, вот это чтение Евангелие, и Бог почаще стараться за Закхею. Ну, дорогие кстати, это первое, что я хотел бы сказать. На этом, в принципе, можно было закончить, но повод для второй э, темы сегодняшнего моего слова послужила сегодняшняя истинность. Поэтому я прошу вас вот что. Значит, я уже, поскольку здесь чуть, -чуть больше месяца, да, значит, увидел, что следующую, как не то, что да, но есть такая, вот, вот такая штука, практика такая у вас. По поводу причастия. Как мы вами добавить поступки? Я сейчас обращаюсь к тем, и это важно, и только к тем, у кого нет духовника. Наверное, обратили внимание, не, некоторые спрашивают, без тебя есть духовник? Кто это? А зачем это? А что? А нужен ли он? Так вот, сейчас я говорю к тем людям, у кого его нет. Потому что у кого есть духовник, все вопросы относительно причастия: как готовиться к причастию, как молиться к причастию, как поститься, это не ко мне, это к вашему духовнику. Он для этого нужен. Он знает вас. Знает вашу семью, знает вашу какую-то вот ситуацию жизненную, он вами о тебе говорил, и вы с ними эти вопросы решаете. Значит, я обращаюсь сейчас к тем, у кого нет духовника, как готовиться к причастию, поскольку сегодня ну, очень много было людей, которые с этим вопросом, а вот как, чего быть. Поэтому я решил, что сегодня все правильно об этом скажу. Значит, когда первое, что мы должны понимать, если человек очищается регулярно, а вы, слава богу, Господи, Царство Небесное Субтитры Слава, который скажем, приучил большой молодец, в этом отношении только в этом что вы часто прощаетесь регулярно, это прекрасно. Значит, всякий христианин, который прощается регулярно, то есть каждую неделю, и если он постится, положен дни, а именно, в среду, в пятницу, как может он поститься, всего, ну всего, со здоровой, так вот, больше, это меньше, плюс, старается по мере сил проводить посты многодневные, великие, рождественские, петровские, успенские, то ему перед причастием в день воскресенья не надо поститься вообще, ты все это постишься? В пятницу постишься, Молодец. В субботу поста нет. Пост вообще запрещен. Было время, кстати, Великий постом, это правда не так долго было, в Древней Церкви, что Великий пост шел очень долго. Потому что не постились в субботу, воскресенье. Люди постились. в к пятницу строго Великий пост, а в субботу воскресенье, поскольку нету поста, не положено, не постились. Потом после этого процесса убрали. Почему? Потому что, вы можете представить, когда не постились, а в пятницу уже точно приготовились себе вечером И в субботу в воскресенье догоняли все, что было запущено в понедельник по в Поэтому был такой привычный церковь. Значит, поэтому в субботу нету поста. воскресенье нет поста. Второй важный момент. Значит, если вы, как христиане верные, стараетесь, худо-бедно, читать вот этой вечерние молитвы, полностью кто-то хорошо или кто то не полностью, и помните, в правилах они заканчиваются чем? Они заканчиваются повседневным исповедании грехов значит, верующих, да, исповедуйте Господу Богу, Мусульсу Христу и дальше по списку. Так вот, если вы каждый день в течение дня просите у Господа прощения с любовь, вы сделали во дне прошедшем, то если прошли эту молитву, потом Господи, а сегодня я еще там нарал на жену, значит, показал язык там, там кому-то, да, или там дал пинка, или кого-то судил, то есть я вспомнил свой день, я его прошерстил, я у него покаялся еще раз, Господи, прости меня. если вы, в течение дня тоже каетесь, например, там случилось какая-то у вас там грызня с кем-то, да, кого-то и судили например, если я же вам рассказала, ай-яй-яй, а, хорошо, и ты тоже же покаялся, господи, прости меня, прости, глябался вот этот грех, сколько раз каялся, все равно гляпался. прости меня, господи, вот если вы так живете, то вам, и вы за неделю ничего не сделали, тяжких смертных грехов, то не надо этим грехов, не надо, не надо вот это все, это мышина-глазня какая-то, да, это вот эта пыль греховная, это блохи все греховные, которые мы ежедневно совершаем, мы от них сами никогда не очистимся. Никто из нас никогда от этих пилочей не очистится. Запомните раз и навсегда. Только при, именно поэтому ты уходили отсюда из мира. Именно поэтому. Посадили все, уходили от всем, отрыхались от всего, уходили в пустыню, чтобы там полностью очиститься. А мы, живя здесь, когда у тебя семья, у тебя дети, у тебя работа, у тебя родственники, тебя куча всего. Невозможно. Это то же самое, что в шахте работы быть чистым. Невозможно. Просто невозможно. И мы живем в этой духовной шахте. Текущие куча приход, где мероприятий. И мы хоть хотим, не хотим, не хотим, и общаемся, как сиру, и как-то мы, может быть, с этим не этим грешим. И, но И если мы снимекаемся постоянно, то, и, и причащаемся регулярно, то не надо проходить на исповедь, значит, перед причастием. Просто батюшка, значит, батюшка благословит, и все хорошо. Дети тоже хорошо, батюшка благословит. Все у вас, освящение благословит, и тут причастия. Ну и, конечно, готовиться к причастию тоже надо, читая правила к причастию накануне, вот и причащаемся. В таком случае, дорогие христиане, почему это важно? Потому что очень часто люди приходят на Истину для того, чтобы они так вот... Вот даже кто-то сегодня, если садун уже, говорил, что вроде все хорошо в прошлое или вчера. И говорит, я не знаю, что мне сказать на Истину. Я говорю, да не знаю, что говорить. Мы с ним пообщали, поговорили. Я да, я так живу, я все хорошо. Ну, конечно, не прищайся. Зачем это все вот, вот этим заниматься, да? Потому что Истиной, дорогие христиане, по-хорошему, думайте, слова, которые священие над на, на нами считает в Истине. Помните, какие слова, да? Я, Господь, на рейт прощаю и разрешаю все грехи твои. Думайте, все грехи прощают. Господь через человека, все. А потом пошли, исповедовались, прочистились, пошли поели в трапезы, и там, так быстренько наверстали, уже много грехи набрали. То есть эта фраза, прощая, урушая все грехи, это по такие грехи? В первую очередь, про тяжкие смертные грехи. Вспомните Марию Гиппесу. Пример Мария Египетская. Как, Сколько раз в жизни она исповедовалась? Помните? Один раз в жизни она исповедовалась. Когда? Старту Заси. Когда уже была святой. Вот она уже там поднялась вот так вот, как я на воде, да? За сказать на коленях стояла. И она молилась вот так вот. Она и по имени назвала его. Узнала сан, знала, знала, знала сана, но святой была, и она ему исповедовалась. А сколько она каялась в жизни своей. Все 47 лет, сколько там, в которых мы прожила, находясь в этой пустыне. Вы так не думайте, что я вас проживаю раз 47 в исповедоваться. Нет. Значит, исповедоваться мы должны регулярно, хотя бы раз в месяц, плюс-минус, да? Если у тебя что-то и хистик решили. Но каяться вы должны в там. Да? Вот сегодня выйдите, хотя бы 5 минут безрека проживите. Хотя бы никого не судите, сплетни лишь не сказывайте. До дома дойдите, спокойненько. Если вы вдруг чем-то, где-то что-то как-то помыслили, подумали о плохом, сказали плохого, тут же плакали, Господи, прости меня. Прости меня, слово плохого выскочило, сказал, бурнулся к каюсь Господу, помилуй, прям в сердце своем. Господь же дети сущи. Он даже здесь находится. Господи, прости меня, каюсь на это. И вечером тоже, проведя анализ Божьего дня, Господи, прости меня сегодня, раз сделал, два сделал, три сделал, четыре. Прости меня, Господи, не победи. И в таком случае не надо наизусть быть, если так не делаем выражение. Конечно, если что-то было серьезное, то мы а серьезные грехи-то какие-то? Грехи, которые ты совершаешь не только внутри самого себя, но и с другими. Подразно с кем, то сильно, да? Кого-то награлся. То есть это грехи вот с ближними с вами связаны. И ты вроде покаялся, но сердце у тебя тяготит еще. у тебя тяжелое сердце. Ну иди на победу, поверьте, в этом. проси Господа прощения в таинстве исповеди. Вот, потому что противность, потому что христиане, Исподь превращается просто как проходной билетик. Хочу причастаться? Хочу. А говорят, что он исповедует. Человек приходит и вылуживает до себя еще и чу, твой, твой, ничего. Ист... Такое, это, это не покаяние. Это не покаяние. Это отчет о проделанной работе. Покаяния здесь нет. Поэтому я считаю, чтобы мы не забыли власть перед нами вот это вот великое таинство Истинности, величайшее таинство Истинности. Давайте мы с вами каяться будем. Всегда. Постоянно каяться. Но ну, исповедоваться, а как уж сердце велит, как у нас, если там, по мере необходимости. Вот, я думаю, это будет хорошая еще тема перед началом великого Поста, грядущего, потому что Великий Пост именно этому посвящен, великому глубокому покаянию. Ну, вот давайте себя к этому приучать, чтобы мы с вами каялись вот так вот регулярно. Вот что я хотел сказать относительно этих вещей. Повторим. А, а, и если человек этого не делает, то есть если человек не живет по-христианству, если он не постится, если он и э, храм не прочищается, редко, да? то, конечно, ему при причастии может быть все. И три дня апостола нужно, и все канончики почитать при потому что человек не живет в хри христианской жизни. Вот, например, если человек не прощался, не прощается раз в полгода, ну, церковь, как вы знаете, призывает хотя бы раз в три недели почищаться, минимум, лучше почаще. Вот, а если человек так не прощается, то будь добрый по полной программе. Три дня моста, значит, все канончики почитай и так далее. Это нужно обязательно. Но если ты живешь в ритме Церковь говорит, сегодня есть пост, в Пятницу, мы постимся. А сегодня в воскресенье поста нет, не надо поститься. В Пятницу будем поститься, потом в 40 дней будем поститься. Так и будем жить. То есть, если ты живешь в церковной жизни, то вот такое правило. А если не живешь, Бог будет добро, сказать, как можно, в полной программе. А, так что, еще раз говорю, это касается тех, у кого нет духовника. Если у вас духовник есть, все вопросы к нему. Потому что он знает вас, вашу жизненную ситуацию, вашу семью, ваши какие-то проблемки, это все к нему. Это общее правило для всех, что мне потом каждый раз, каждую по это не повторять на истинке. Потому что прошел все проблемы, я и эту это всю лекцию, я ему что сказал. Время занимает. Потом второй, тоже самое повторяю. Поэтому я сегодня все это общее сказал. Конечно, будем повторять еще эти вещи по необходимости. И вы тоже другим тоже передавайте. А вопросы возникают, присылайте их в священник, мы там разберемся. Вот, дорогие христиане, но на этом все. Господи, слава Тебе, нас еще день прожить. Вот когда солнышко приняло, слава Тебе, показавшему нам свет.